Красная поэтесса Владислава Браницкая Ни в пурпурном огне амаранта, ни в маковом крике. Ни в пурпурном огне амаранта, ни в маковом крике Не взойду никогда, не засеюсь ни звездием в небо, Ни зернышком повелики в эту землю родную. На что я надеюсь? Догорая других зажигателей до смерти, будет горным звучать под моими словами бумага. В красной буре, в спасительной круговерти я взовьюсь и останусь кровью красного флага.